Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы собираемся приготовить простое, но в то же время очень интересное и вкусное блюдо под названием курица Джерарда Гастона. Но сначала немного истории. Блюдо названо в честь мэра города Дижон, столица Бургундии, Гастона Жерара. Гастон занимал пост в 30-х годах, и именно под его руководством Дижон приобрел свою гастрономическую популярность. Дожил Гастон до 90 лет, а умер, сломав себе шею, упав с лестницы. Также в прошлом веке жил-добыл во Франции великий журналист, юморист и обжором Морис Эдмон Саян, работавший под псевдонимом Кюрнонский Кюрнонский был награжден титулом «кулинарного принца». Он описал около 65 книг по кулинарии. Он ввел термин гастрономического бродяжничества. В лучших парижских ресторанах для него всегда держали столик. Попасть под его эхидное перо повара боялись как чуны. Под старость он располнял настолько, что его приходилось заносить по лестнице в квартиру. Дожил Кюрнонский до 82 лет а умер, выпав из окна, так как потерял баланс. Вот такой ехидный дед. Теперь история блюда. В 1930 году Гастон пригласил Кюрнонский на ужин. Ужин готовила жена Гастона. И от волнения она бахнула в курицу слишком много паприки. Она судорожно стояла думать, как избежать позор, так как последнее, что она хотела, это быть публично весьма великим гурманом. Тогда у нее родилась смелая идея, как смягчить вкус паприки. Она на ходу придумала соус из сметаны, белого вина и горчицы. Пернонский был настолько впечатлен блюдом, что назвал его честь мера города Кастона. Вот такая история. Это хороший рецепт, потому что его очень просто приготовить и в нем не очень много ингредиентов. Итак, что же нам понадобится для приготовления? Конечно же нам понадобится... Курица, весом примерно килограмм, килограмм-полтора. Сыр конте или же груе, 150 граммов. 200 миллиграммов белого сухого вина. 250 граммов сливок, у меня 33%. 1 столовая ложка паприки, сладкая или острая, это уже на ваш выбор. Я беру сладкой. 2 столовые ложки дижонской горчицы. Немного панировочного сухаря, примерно тоже 2 столовые ложки 2 столовые ложки сливочного масла И соль, перец по вкусу Как нарезали курицу на несколько частей Теперь будем готовить Берем большую кастрюлю Добавляем 2 столовые ложки сливочного масла Ставим на средний огонь Тем временем хорошенько посолим и поперчим нашу курочку Вот так Когда масло добавляем куски курицы, вот напоминаю, огонь у нас средний. И обжариваем нашу курицу на среднем огне примерно по 4-5 минуты с каждой стороны. Нам нужно, чтобы она была слегка золотистой. Далее добавляем одну столовую ложку паприки. Вот так. Все, осторожно перемешиваем. Накрываем крышкой и ставим на минимальный нагрев у меня двоечка и тушим порядка 35-40 минут прошло порядка 35 минут перекладываем курицу в другую сковороду или форму, которую мы отправим в духовку накрываем фольгой и будем держать в духовке при температуре 60 градусов, чтобы он оставался теплым. А тем временем мы приготовим наш соус. Итак, друзья мои, вы видите, сколько жидкости у нас в кастрюле. Так что мы собираемся использовать этот сок в качестве основы соуса. Сначала нам нужно включить сильный огонь. Так, на девятку. А затем нам нужно выпить его порядка 2-3 минуты на сильном огне. Далее мы добавим сыр конте, около 100 граммов. Берем деревянную ложку и нам нужно растопить сыр. Напоминаю, огонь максимальный, потому что это необходимо, чтобы ваш сыр смешивался с соком. И как сыр растопился, добавляем белое сухое вино и на сильном огне доведем до кипения. Видите, что тут происходит? Сыр начинает комковаться. И поэтому нам нужно все это растопить на сильном огне. Постоянно перемешиваем ложкой, чтобы ничего у нас тут не сгорело. Вот так. Итак, друзья мои, прошло порядка трех минут. Это основа нашего соуса: куриный сок, паприка, сыр и вино. А теперь мы добавим сливки и доведем до кипения. Все хорошенько перемешиваем. Теперь нам нужно выпарить его на сильном огне, потому что здесь нам нужно уменьшить количество соуса. Он слишком жидкий, мы собираемся получить что-нибудь густое. Так что выпариваем на сильном огне порядка 5-6 минут. Вот до такого состояния нам нужно уварить соус. Теперь выключаем огонь и берем 2 столовые ложки горчицы. Думаю, 2 столовые ложки будет достаточно. Все хорошенько перемешиваем. Все обязательно пробуем класс. Теперь друзья мои самое интересное выливаем наш соус курицы. Теперь насыпем сюда наш оставшийся сыр у меня тут остался порядка 50 граммов потому что 100 граммов мы добавили в наш соус теперь сверху подсыпем наш сыр так и для последнего штрихта насыпим немного панировочного сухаря вот так думаю 1 две столовые ложки будет достаточно Теперь отправляем в духовку при 180 градусах Мы не собираемся готовить Мы хотим получить маленькую корочку сыра и сухаря А затем она готова к подаче Напоминаю, курица у нас уже готова Так что на 5-10 минут при 180 градусах будет достаточно Друзья мои, курица жира Гастона готова Посмотрите, какая красота у нас получилась Теперь сервируем Подсыпем любой зеленью У меня петрушка Друзья мои, на гарнир я буду подавать с вареным рисом, но вы можете подавать с картофельным пюре или с овощами. Это на ваш выбор. Я буду подавать с вареным рисом. Выкладываем 2 ложки риса басмати. Смотрите, как замечательно он приготовлен. Друзья мои, сначала выкладываем наш соус, так, и наш замечательно приготовленная курица. Для настало время все это попробовать. Начнем с курицы. Думаю, она приготовлена просто замечательно. Ой, какая она мягкая. Пробую. Друзья мои, это просто невероятно. Рецепт очень простой. На вкус это просто невероятно. По ингредиентам самые простые и доступные. Вместо сыра кунта вы можете использовать любой плавающий сыр. Вместо целой курицы можете использовать только бедра. Тоже будет очень вкусно. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот шедевр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. Увидимся скоро. Пока-пока.